Всем привет, с вами китил ЛПС, и, как вы знаете, в этом году я закончила 9 класс, а, соответственно, в этом году я сдавала экзамен. И сегодня я хочу поделиться с вами моей, так сказать, историей. Я решила, что, возможно, это будет кому-то интересно послушать, кто собирается э, сдавать ОГЭ, кто сдает ОГЭ в следующем году, ну или, может быть, через год, вот, Итак, все началось еще в восьмом классе, еще в восьмом классе нам сказали, что в девятом у вас экзамены, поэтому готовьтесь, уроды. Да, поэтому с восьмого класса мы уже все жили в напряжении о том, что о, и скоро же экзамены, бог ты мой, как нам жить теперь?». Итак, как вы знаете, экзамен состоит из двух обязательных предметов, русского и математики, и из двух предметов по выбору. Моими предметами по выбору стали английский и биология. То, что я буду сдавать биологию, я решила еще в восьмом классе. Ну, а судьба английского решилась в прошлом году, в июле. Именно тогда я сначала задумалась о том, а надо ли мне сдавать химию в июне, а в июле я уже твердо решила, что не буду сдавать химию, а буду сдавать английский. Не знаю, как все могло бы повернуться, если бы я выбрала химию, но английский я сдала... На 4 мне не хватило 4 баллов до пятерки. В принципе, это не очень страшно, потому что в аттестате все равно 5. Могу сказать, что все экзамены я сдала прилично. Конечно, не все на ту оценку, которую я хотела. Но, как вы знаете, в этом году на аттестат влияет и годовая оценка, и оценка за экзамен. Поэтому в аттестате ставится в пользу ученика. Соответственно, в аттестате стоит именно то, что я хотела там увидеть. Итак, первый экзамен у меня был 26 мая. Это был письменный английский. Письменный английский я шла сдавать одна из школы, и я вам очень настоятельно советую, что если вдруг вы даже один в классе выбираете какой-то предмет, не смотрите на других, пожалуйста, выбирайте его для себя. Если вы чувствуете, что можете сдать этот, остальные не могут... Не обращайте на них внимания, прислушивайтесь только к своим чувствам. Так я и сделала, и выбрала английский, единственное в нашем классе. В А-классе выбрали английский человек 5, поэтому у нас всего было шесть раздающих в нашей школе. Ситуация достаточно забавная, конечно, но не мне. Поэтому на экзамен, на первый экзамен, в первый раз, в первый раз на первый экзамен, мне пришлось идти одной, без моих друзей, и с людьми из А-класса я особо не дружила, Поэтому, да, фактически я была там одна. Конечно же, я переживала, но не слишком, потому что на английский я знаю достаточно хорошо. И э, вот, вот, четырёх баллов не хватило. Вторым экзаменом у меня был английский устная часть, и как бы шли мы туда всей той же компашкой. Третьим экзаменом у нас был русский, то есть обязательный для всех. То есть шли мы туда всей школой, и даже умудрились подождать своего одноклассника, который опоздал постал на экзамен. Так получилось, что на русском мы сидели в одной аудитории с моим другом. Хотя вообще-то нам говорили, скорее всего, вы в своей аудитории не встретите никого знакомого. Мы сидели с моим другом. Не то, что даже с одноклассником, а еще и с другом. Да. Конечно же, камер там нигде не было. Металлоискатели были, но, блин, кто вообще поднесет телефон на экзамен? Тем более на ОГЭ. Следующим экзаменом у нас была биология, на которую мы шли, там я, опять же, была с двумя своими одноклассниками в аудитории, и последним экзаменом у меня была математика, где мы, опять же, сидели с двумя моими одноклассниками в аудитории, так что зря вообще-то нас запугивали так прямо. Я, конечно, живу не в глухой деревушке, но достаточно такой... В СС... Во времена СССР это была окраина, <с> так что ну, я, в общем-то, не удивлена, что у нас вот такие вот здесь условия. Не знаю, может быть, где-то получше будут действительно камеры и все такое, но у нас их не было, так что даже переживать не стоит. Хочу сказать, что не до конца одно, ни одного экзамена я не досидела, даже на английском, даже там, где мне не хватало все время времени на пробниках. Да. На английском нам давали 2 часа, я ушла, по-моему, за 15 минут до конца. На русском 4 часа, и за полтора часа я все закончила, и полчаса еще сидела проверяла. На биологии нам давали 3 часа, и опять же за полтора часа я все закончила, и еще полчаса сидела проверяла. Ну и на математике нам давали 4 часа, и за 2 часа я закончила и ушла. Да. То есть в среднем экзамены пишутся за 2 часа. Хочу сказать, что варианты попались достаточно легкие, как и говорили нам, либо легче, чем на пробниках, либо такие же, как и пробники. Кстати, да, была очень приятная вещь 26 мая, когда я шла на первый экзамен. Удачи мне пожелали абсолютно все, просто даже, даже обняли меня пару раз. Такого, такого мне даже на день рождения не, не желали никогда. Ник Столько людей мне даже в день рождения не пишут. Да. Было очень очень приятно. Я действительно благодарна всем людям, которые говорили мне, что, мол, держись, все будет хорошо, и поддерживали меня. Ну и, конечно же, что я хочу сказать о подготовке. Готовить нас начали сразу же с начала 9 класса. Конечно, у нас очень хорошие учителя. Они нас очень хорошо подготовили, например, на уроках математики мы очень часто решали варианты, особенно последние полгода. Мы вот каждый урок приходили и решали, решали, решали варианты, а потом еще дома решали варианты, а потом вот и в классе решали варианты. По биологии у нас вообще было два дополнительных урока в неделю, да, ну, то бишь элективы. Там мы кратко записали всю программу за 6-9 класс. По-английскому у меня не было элективов, но, наверное, если бы людей сдавало побольше, то и элективы были бы. Но, в принципе, я была рада, что у нас э, не было элективов, потому что двух в неделю мне хватало, честно говоря. Вот. Ну и, короче, да, на подготовке нас загоняли, тем не менее, нас очень хорошо натренировали, и поэтому, я думаю, нас все очень хорошо написали. Однако, хочу заметить, что 9 класс стал для меня одним из самых сложных годов, потому что у нас реально был завал просто в учебе. И вместо того, чтобы учить историю, я делала на ней математику. Это был, конечно, завал, но тем не менее я справилась, все мы справились. И, конечно же, главный совет, который я хочу вам дать, когда вы вдруг пойдете на экзамены, просто выкиньте из своей головы мысли о том, что у вас не будет второго шанса. И особо волноваться не стоит, нужно, конечно, серьезно отнестись, но без особого трепета. Думаю, это все, что я хотела вам рассказать. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, зовите друзей, а также вступайте в мою официальную группу ВКонтакте. Всем пока!